здравствуйте подписчики моего канала вот обзор моего курятничка здесь у меня девочки мини-мясные отдыхают там вот петушки на откорм вот братья этих курочек Петушков два Петушка я взял вот он один Петушок вот один Петушок и он там второй Петушок кушает и это я взял с чужого подворья чтобы у меня не было бридинга хотел поговорить насчет вот поения так что как у меня здесь, в принципе, птицы сейчас ну, около 50 голов. Воды, в принципе, уходит у них много. Вот это вот бочка 53 литра. В принципе, брал я ее в магазине недорого. Вот, 50, а, 51 литр 480 рублей я брал. Можно было, конечно, и железную сюда влепить. Но от железной слишком много будет потом ржавчины. Будут забиваться вот эти шванги. Тогда шванги надо другие ставить. Ну и все другое. Сделал дырку двадцатку. Поставил сгон. На сгон намотал фумленты обязательно. Потому что на этих сгонах очень большая резьба глубокая, и когда поставил шайбочку и прокладку под этот сгон специально, гайка чугунная, ну от этих сгонов. Сгон у меня этот оцинкованный, ну чтобы дольше продержался. Если не подмотать на резьбу фумленты, то начнет капать. Вот шланг на него сразу отдел здесь тройничок, и у меня работает по, сейчас видно воды сколько, как а... совмещенные сосуды, то есть набирается здесь и набирает в другой сосуд. Здесь вот у меня шланг под обычный поливочный шланг одеваю тут стоит я вам покажу попозже здесь вот стоит как в туалете в старом туалете вантус этот вантус выключает но ну, набирает выключает поэтому можно включить так набирается у меня напор слабенький Она может набираться минут 15-20 эти 100 литров вот наберет потом здесь в принципе небольшая ну, небольшое сечение и постепенно она здесь набирается но ну, в принципе чуть чуть подольше чем можно было сделать и все вот дальше идет по ну я взял черный шланг пока клипсов не было После отпуска небольшой коллапс с денежном эквиваленте, поэтому пришлось мастерить с того, что было. Вот. Поивочки вот так стоят. Капля уловителя ставьте обязательно. Иначе вот там он был без капли уловитель. Они очень-очень много воды без толку разливают и сырость разводят. Вот мои маранчики, вот у них тоже стоят поилки, а вот мой красавец, индюшечие царство. Сегодня как раз доделаю, наверное, вторую, вторую доделаю для них, точнее, отдельную клетку, она будет побольше с выходами. Некоторые спрашивают, почему сейчас нет выглов чтобы выголы были мне нужно будет очень очень постараться И вот мои ломаны а он там вот петухи маранов отдыхает чтобы был отгол ой выгол вот он будет вот здесь вот видите что здесь творится чтобы они не купались. Мне вот это дело нужно сейчас будет очень-очень зас... хорошо засыпать. Причем весь. Вот на такую высоту. Вот здесь вот телетракторная высота. Ну, я думаю, что сделаем это дело скоро. Так как сейчас уже сентябрь, в принципе, зимой особо-то они гулять не гуляют. Ну, думаю, что к новому сезону мы все это подготовим.